Строим условный край юбки, по которому будем располагать орнаментную строчку из дизайна, созданного в другой программе. Для этого выбираем овал, щелкаем раз, второй, тянем, выделяем. Ctrl D. Тянем вниз, выдерживаю клавишу Ctrl. Все выделяем. Контур разделить. Верхнюю часть выделяем и удаляем. Выделяем нижнюю часть, закрываем замочек, задаем 300 мм. К примеру, клавиша Enter. Открываем новое окно. Временно сворачиваем. Открываем программу My Editor, которая приложена к этому уроку. Открываем папку с дизайнами, которые также приложены к этому уроку. Внутреннюю папку. Нажимаем броузер. У нас показаны все дизайны, которые находятся в этой папке. Временно свернем. Откроем Extinch. С новым окном, параллельно откроем My Editor, выберем наш дизайн, нажатой мышкой перетянем на рабочий стол. Свернем. Оставим только вот этот элемент. Для этого нажмем клавишу 4. Редактирование узлов. Сначала выделяем мышкой, потом отводим рамочкой, удаляем. И этот также. Удаляем серединку, вводим, удаляем. Эти элементы обводим рамкой, удаляем, приближаем. Приближаем желтый элемент. У нас имеется хвостик. С помощью этого хвостика создадим закрепки на входе и выходе. Так как в результате выделения этого элемента закрепки отсутствуют. Для этого выделим, растянем эти узлы, лишние удаляем, закругленные преобразуем в угловые, если надо точки добавляем, двойным нажатием, располагаем одну точку здесь, здесь, это одна закрепка, в этом месте, можно рядом еще одну поместить, эту точку преобразуем в угловую и помещаем в это место то есть формируем закрепку. Нажимаем клавишу 4. Выделение. Объекты. Удаляем команды. Для этого выделяем правой клавишей удалить. Выделяем правой клавишей удалить. Выделяем правой клавишей удалить. Нажимаем клавишу 4. Проверяем, какие элементы в данном случае у нас рабочие. Если мы скрываем, элемент пропадает, Значит, это наш объект. Если скрытие не влияет на эти элементы, значит лишний мы удаляем. Выбираем первый. Да, он относится к этому. Следующий. Он сложный. Выделяем. Тоже относится. Выбираем следующий. Выделяем. А этот выделяем. Он не отражается. Мы выделяем его правой клавишей. Удалить. Отодвигаем, проходим в окно, там где у нас построены съебки, выделяем, Ctrl-C, проходим с нашим элементом, щелкаем по экрану, Ctrl-V. Это низ, теперь еще раз щелкаем Ctrl-D, перемещаем вверх, это будет условная линия. Редактирование точек. У нас идет направление справа налево, а нам нужно слева направо. Поэтому выбираем контур, развернуть. Выделение. Выделяем наш элемент, щелкаем, разворачиваем. Был по вертикали. Переместим налево. Пройдем. Визуализация. Экспорт. Предосмотр плана вышивки. Включаем точки прокола. Применить. У нас слева основной элемент, справа в тишках. Основной элемент выбираем, удаляем. Выбираем элемент слева, перемещаем по центру, чтобы вы могли ориентироваться. Выбираем контур, объединить. Копируем контур все. Выделяем линию, контурные эффекты, вставить из буфера. Последний пункт, повторяясь, растягивается. Получаем элемент, расположенный в условному краю юбки. Теперь нужно разбить этот элемент. Для этого мы нажимаем контур, оконтурить, еще раз контур, разбить. Теперь каждый элемент своей рамочки. Выбираем элементы в таком порядке, как хотим вышивать. Для этого удерживаем клавишу контур и нажимаем по порядку. Проходим расширение, проходим правка. Упорядочить объекты выделения. Удерживая клавишу Shift, покрасим пурпурный цвет. Пройдем объекты. Эти объекты выделены. Мы их сгруппируем. Вот они и скроем. Теперь упорядочим нижний объект. Удерживая клавишу Ctrl, выделяем элементы в обратном порядке. Чтобы машинка не прыгала далеко при смене нитки. Проходим расширение, правка, упорядочить выделения. Клей, сушит, в выделения. Удерживая клавишу Shift, покрасим золотистый цвет. Также сгруппируем. Показываем лепестки и перемещаем в самый низ. Выделяем желтые элементы и также в самый низ. Выбираем элементы. Проходим группировка. Разгруппировать. Заливка. Яводка. Селебодки. Пухтером. Расширение. Параметры. Максимальная длина 8 мм. Наблюдаем в каком порядке будет вышивка. Применить, выйти. Проходим расширение. Симулятор вышивки. Добавляем скорость. Включаем объемный просмотр. Считаем задача выполнена.